дорогие друзья! Сегодня у нас в эфире, как всегда, Александр Владимиров. Здравствуйте, Александр! Приветствую вас, Евгений! Ну что, мы начнем с того, что исполнился год с дня начала войны, и у меня такой вопрос, как в Великобритании прошли эти дни, я знаю, что были какие-то акции, и сразу такой вопрос, а были ли пророссийские акции, то есть в защиту России, потому что у нас, к сожалению, такое было. Вот у вас как было? Да, совершенно верно. 24 числа были акции. Они проходили около российского посольства в Лондоне. Я не могу сказать, что было много народу. Наверное, не знаю, человек, может быть, 200-250. При этом главным образом это была молодежь были значимые лица, но тоже немного. Вот из таких значимых, скажем так, персонажей, это, пожалуй, Ходорковский. И то он так побыл, чуть-чуть ушел. Марина Литвиненко была. А так, в общем-то, я бы не сказал, что какая-то такая массовая позиция, так сказать, присутствовала. Но что было сделано, и это как бы... Пожалуй, единственное место в мире, где это произошло. Дорогу покрасили. Вот просто всю дорогу покрасили в желто-голубой цвет. И это, конечно, примечательно. Никто не сопротивлялся. Полиция так вообще даже слова не сказала. Вот. И, конечно, вид был весьма и весьма такой специфический. Представьте, дорога, двухцветная дорога, весь асфальт, причем там на приличное расстояние, наверное, метров 200, э -э, так сказать, были покрашены цвета украинского флага. И, и закон российского посольства, как раз вот все это явно наблюдалось. Ну, и еще один момент. Э -э, включались вечером такие ночные баннеры. В общем-то, речь шла о том, что значит, против Путина, против войны, за Украину. И вот они, так сказать, светились, зажигались, гасли, зажигались, гасли, так сказать, в течение, я, я думаю, даже всей ночи. Значит, что касается, как вы задали вопрос, а были ли акции в поддержку, например, Путина или там России в данном случае, я об этом не знаю. У меня информации об этом нет. Вряд ли это было возможно. По крайней мере, местная, местная печать, средства массовой информации, ничего на эту тему не сообщали. Поскольку, как бы, все-таки Британия здесь более жесткая система отношения к России, отношения к войне, поддержкой Украины. В общем-то, они как бы флагманы этого дела, и поэтому я думаю, что здесь это было бы сложно. Знаете, вот в свое время здесь пытались как-то что-то выступить против чего-то, но я не, не связано с Украиной, нет. А просто вот а, были не, некие, так сказать, демонстрации, и а, что-то народу не понравилось. И вы знаете, все это свернулось за, за 15 минут. Black Lives Matter. Я просто не хотел упоминать, ну ладно уж, упомянул. Они попытались здесь развернуть ту же компанию, что и в США. Они были задавлены за 5, -5 минут. Кем? Бывшими военными. Спецназовцами, отставниками и так далее. Вышло человек 300 разогнали в пух и прах, и больше желаний выходить на эту тему, поднимать, открывать рот не было. То есть в этом смысле насчет либерализма это только не здесь. Это только слова здесь. Либерализм мы такие хорошие. Нет его и не будет никогда. Это тоже надо понимать. В этом суть Англии. Все жестко и все, так сказать, конкретно. Поэтому, что касается вот таких выступлений, правительственная линия четко выработана. Сунок, Сунок, Риша Сунок выступал в Мюнхене. Он сказал, нужны дальнобойные ракеты 700-1000 метров, э, нужна авиация. Он все четко, так сказать, сформулировал, сказал и так далее. И, ну, не знаю, как будет получаться, но они лидеры в этом смысле общественного мнения в Европе. Куда надо идти, что надо делать и так далее. И, конечно, его выступление контрастировало резко с Макроном, выступлением Шольца. Э, и, в общем-то, ну, слушайте, давайте будем говорить объективно. Ни, ни, ни Германия, ни Италия, ни Франция не заинтересованы в росте популярности и активности в геополитическом поле Европы Великобритании. Вот они ее Brexit сделали, все, как говорится, сердце вон. Вычеркнули, сидите там себе. Да. Вот. Занимайтесь своими глазу. делами. Да. Хорошо. Спасибо вам большое за комментарий. Ну что, мы на этом сегодня закончим.